И лампа не гори И врут календари. И если ты давно хотела мне потеребить, то череби дарил тебе цветы водил тебя в кино, я думал, что я первый у тебя, а у тебя вагон метро. Ты не что на Ой, прости, малыш, ребенок, ты спишь. Незабудка называется клуб. Подкатил к одной с ней стою в сторонке. Охранник закричал: это лесбийский клуб. Здесь любить могут одни девчонки Сколько лет Не ходил я по-большому В туале. Очень-очень-очень долго Я терпел уел. Но все равно терпел, И вот вчера присел И выложил Аэропорты и города Когда я в ментовке служил следаком, Меня под прикрытием внедрили к бандитам, И на кулаках, плечах и спине Потухи набили мне. И на контрольной закупке тогда Главный бандит мне сказал очень строго, Надо проверить поставщика, Вот тебе одна дорога, вот тебе еще дорога! Облака в небе огурцы, Дьявол курит мои трусы, Из енота щавель роз, Это передос. А в Сочи каждый год Проходит кинотавр, Бухают, как животные, киноактеры там. Один блюет, как огнегривый лев, другой подрался с чайкой за беляж, С ними даже режиссер известный, Он не пьет, но тоже в настроении И... Я с подругой лежу на пляжу, На известных музыкантов гляжу. Надо действовать как, нужно их похмурять, Нужно в гости их в отель к нам позвать. Буду я тусить и с этим я всем, Будем пиво пить, вино, а затем. Буду я на одном, ну а ты на другом, Я на дробуша, ты на крутом. Какой бы то выдалось, какие дни настали Если б тогда на пляже нас нахуй не послали Какой бы лет-то выдалось, какие дни настали О, да. Новогодний большой маскарад у программы жить здорово был Каждый выбрал себе тот наряд Что на съемках программы носил а, Печень Ангелина, кутикула Марина Селезенка Вера с желудком пошла танцевать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 Теперь ему вообще не нужен слабый пол Взрывать не стоило петарду в писсуаре Теперь лежит в туалете в отдельном пакете Конечность Васи, Васи, Васи Теперь его все знают, о, Вася, Вася Нася бедняга без елды,